Здравствуйте, лыжи, которые очень давно хотел потестить по ряду причин, потому что модные, потому что фирма на подъеме и потому что автор их просто знатные лыжки. На повестке дня сегодня Нокта. Вот Black Rose, лыжа, которая действительно меня давно интересовала, у которой были все теоретические предпосылки быть модной, востребованной и нужной. Значит, у лыжи обратный кембер, прогиб, полный рокер в обратную сторону, вот, при этом она широкая, при этом она мягкая, при этом она как бы все, все как надо. Проехал, в общем, и все стало, стало понятно, То есть так, почему она популярна. В общем, лыжа едет вообще сама, все делает сама. Лыжнику надо просто присутствовать и быть к ней пристегнутым. Все, вот дальше просто вот как бы просто не мешайте и все, в принципе, вообще. Вот вопросов вообще нет никаких. То есть вот просто вот поворот, вот решили зайти, неважно там вы, передней стойки, задней. Вообще пофиг, за счет вот этого кембера она поворачивает сама. Вот вообще ничего нигде не цепляет, вообще ничего не надо никуда грузить. Она просто крутится во все стороны вообще как хотите. Просто вот повернули, она поехала, все. Пригрузили, она, она не гуляет, не играет. У нее пружинная жесткость очень приятная, комфортная, которая хавает разбитуху, хавает бугры, кочки, вообще шикарно. На жестких участках просто ставите поперек, она даже и цепляет отлично. Вот. к ходов, в общем, тоже на ходах я бы не сказал, что это кошмар. И на подготовленной трассе я ехал вот до подъемника и даже мне было хорошо. Ну да, она хлопает носами. Какая феральная лыжа не хлопает носами? Таких нет, да? В общем. Короче говоря, просто фан. Значит, по катанию. У нее есть свой стилистика. это лыжа склонная, склонная к коротким поворотам. То есть лыжа, позволяющая очень хорошо контролировать скорость именно за счет радиуса поворота. Уходить зажимая, зажимать ее в короткий поворот, она сама в него уходит с радостью. Вообще ничего для этого делать не надо. Поэтому, собственно, она не разгоняет и на крутых участках, и на любых там, вам на ней будет хорошо и комфортно. Она кайфовая. Она все делает сама. На скорость она не разгоняется, скорость не требует. И, в общем, вот. Можно и не, не гонять В связи с этим я предполагаю, что эта лыжа вообще офигенно будет интересна начинающим начинающих фрирайдерам То есть она все делает сама, она не заставляет гонять Она нормально держит на жестком и поморачивает, все сама решает При этом не тонет Со всплытием у нее во все стороны прекрасно То есть вообще лыжа, которая не хочет ничего, но при этом дает все При этом она еще и динамичная и как бы еще и веселая вот, это, в общем-то, лыжа, как бы, на самом деле, офигенская. То есть, вот, для катающихся в горах, для людей, которые решили, что все, мы фрирайд, вот, вообще, лучший вариант. Я считаю, вообще шикарный вариант, отличный. Все. Это топ. Однозначно вопрос только в том, на каком месте и в каком рейтинге. Все. Пойду за следующими, чтобы не пропустить. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока.